которые не можем сейчас разместить. Вот в частности, видеоматериалы сейчас будут размещены или уже размещены, я не знаю, пока еще не посмотрел, не было времени, связанной с коронавирусом. То есть эти материалы мы взяли из китайских средств массовой информации, и не только из средств массовой информации, а самое главное – из различных китайских социальных сетей, которые еще не успели заблокировать, и там жуткие совершенно кадры, посмотрите, то есть там горы трупов, какие-то какие в бочки какие трупы засовывают, в общем, чудеса. Я, честно говоря, ну, ожидал, что это серьезная будет пандемия, эпидемия, как угодно можно назвать, но я не думал, что вот так она начнется сразу, так сказать, галопом, да, и, и страшно. Сейчас вот хочу... Но читать письма я не буду, новости короткие, сейчас мы вот огласим, которые нужны, да, и будем про коронавирус говорить, сегодня, наверное, это будет одна из главных тем, потому что Женя у нас врач, конечно, и потому что там в Америке ситуация несколько другая, чем в России, да, и уж тем более другая, чем в Китае. Значит, Экс-активист запрещенной артподготовки, то есть наш с вами товарищ Виктор Баландин, получил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о возмещении ему 3000 рублей. Знаешь, Жень, за что ему 3000 рублей возмещают? Это просто поразительно. То есть он дважды по административке садился и должен был содержаться в спецприемнике, а его содержали в изоляторе временного содержания вместе с урками, то есть совершенно в других условиях, как уголовного преступника. То есть, ну понятно, что это такое, такая форма давления, но, ну, в общем-то, за это не 3000 рублей, а, в общем-то, люди должны даже по путинским меркам сесть в тюрьму, да, которые превысили. Свои полномочия. Так, вот Иван звонит. Сейчас, одну секундочку. Да. Алло. Так. На почте пишет Иван. Сейчас я тогда поставлю сюда. Хорошо. И... Абас объявил о прекращении отношений с США и Израилем, это вот такая, такой договор века, или как он там обзывается, то есть Трамп, Трамп придумал такую хитрую хитрость, которая теперь... Обернется новой войной Кстати, вот я хотел тебя спросить Что там в Америке-то говорят По поводу такой хитрой хитрости Я вот, ты знаешь, не в Америке Сижу далеко, отовсюду да, И сразу понял, что Эта херня закончится очень плачевно Понимаешь, я в эфире говорил А те люди, которые ну Национальной безопасностью в США занимаются Почему-то они этого не знали Или может быть они это прогнозировали Аля. Да, да, я понял, да, спасибо. Ага. Да, Жень, может, это специально был такой финт ушами? Ну, больше говорят про, сейчас идет самая горячая тема, это импичмент, знаешь, готовится и там Сенат, Сенат должен проголосовать. А про это просто как-то, знаешь, мельком упоминается, что вот там Трамп пытается развести Палестину, Израиль там и договориться опять сделать мир. Но никаких таких особых комментариев, что это какая-то, значит, замануха и что он опять облажался, такого нету. Да, тут пишет Вячеслав, правильно, фамилия Балдин. А я как сказал. А может, я Баландин сказал, потому что у меня знакомый был такой, вполне допускаю. Балдин, конечно, Балдин. Вот. Так что, видите, Трамп. Который хотел значит, взойти, взойти второй раз на трон под фанфары, может, под фанфары как бы не взойти. Да? И интересная история тоже вот она тебя заинтересует. Кремль ответил на заявление Эрдогана об аннексии Крыма то есть, ну, Эрдоган в Украине заявил об аннексии Крыма и так далее, и в Кремле очень сильно возмутились, но, но мягко, сильно, но мягко то есть, опять нож в спину, да но не хотят они кричать про это и вообще страшные дела происходят, то есть погибло 6 турков в Идлибе, турки подняли самолеты F-16 бомбили там все подряд в результате ну, конечно, когда бомбят такие самолеты и 40 боевых вылетов совершают, должно хотя бы 40 человек быть убитых, да, но э, заявили Министерство обороны, э, значит, э, российское, да, Министерство обороны заявило о том, что никаких вылетов не было. Самый простой вариант, да, турки слетали, отбомбились. Ну, надо что-то объяснять, потому что, ну, опять нож в спину, опять отбомбились по российским военнослужащим это совершенно очевидно потому что случайно на мини подорвались 4 фсбшника ну так представляешь раз бах на мини подорвались а потом попали под перекрестный огонь и все там погибли да вот какие-то странные фсбшники из автоматов стрелять что ли не умеют не знают что на дороге мины стоят да какие-то сильно непрофессиональные вот э, авианолет объясняет все да ну Бомбанули, уничтожили, вопросов нет никаких. Но тогда придется опять показывать на Турцию пальцем. И турки опять виноваты, опять нож в спину. А зачем это нужно? Когда лучше вообще просто отрицать? Не прилетали, не бомбили, мы их не видели, ничего такого особенного не произошло. Вот в Сирии погибли четверо бойцов Центра специального назначения ФСБ России. И автомобиль, в котором ехали спецнации, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены. Но мы знаем, обычно когда в руки к боевикам попадают, то там уже не застрелены, а обрезаны там на одну голову, как правило. Поэтому все это ерунда, полнейшая, полнейшая ерунда. Российские журналисты еще пострадали, ну, в общем, Россия отрицает все. Да, как в сержанте Билко, все отрицайте, перекидывайтесь дураками. Вот это абсолютно про пророссийские СМИ. «США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни». Расскажи, все, Жень, вот до, дошла, слава богу, очередь, расскажи, что там с этим коронавирусом происходит в США. Вот запретили всем, кто был в Китае въезжать, но, соответственно, а китайцам-то запретили, или только иностранцам, которые были в Китае, а потом поехали в США. К китайцам из Китая можно, расскажи. Я так понимаю, что если ты гражданин, Соединенных Штатов тебе ничего, конечно, значит, по конституции они не имеют права запретить въезд а иностранцам, да, пытаются всячески ограничить. Но этот небольшой шпаргалка все сделал с утра. Я сказал, что я врач, но я не вирусолог, не бактериолог, я невролог. В общем, это а, называет вот бета коронавирус. Официальное название у него 2019 N nCov. N это нувал, что значит новый ков, коронавирус. Вот он. А, Оказывается, в той же семьи, что обычные вирусы, гриппа, которым все болеют периодически, вот, но оказался типичным, мутировал и напоминает по состоянию ДНК два других вируса. Один назывался МЕРС, второй САРС. МЕРС – это, по-моему, Middle East Respiratory Syndrome, то есть синдром какой-то там респираторный Среднего Востока. А САРС – это… Что-то acute, очень острый респираторный синдром. Это, в общем, такие же два коронавируса были, которые, я так понимаю, тоже вызвали атипичную пневмонию. Не, не знаю, какие-то гадания говорят. И вот он очень схож с ним. Это необычный вирус. К нему нету лечения. Я тут посмотрел, там Мишустин, по-моему, заявил, что препараты против вируса в России есть. Нет препаратов нигде во всем мире. Единственный препарат, который может использоваться, это вакцина. Вакцина еще не выработана. Потом второй момент мне понравился, я помню, ты тоже на днях посмотрел, Си Цзинпин Путину передал геном коронавируса. Оказывается, что существует банк международный, куда все обязаны по закону тут же сливать вот эти все вирусы, чтобы все население, значит, земного шара не отправилось к праотцам. То есть он ничего Путину не дал, Путин, даже не разбирается, я думаю, в ДНК вирусов или в РНК, скорее всего. Вот. А все это в банке данных существует Американцы тоже высели своих вирусов В общем, 5 каких-то там этих штаммов Тоже отправили в этот банк То есть все знают, геном известен Вирус не живет на сухой поверхности Сразу погибает Но может передаваться воздушным капельным путем Сегодня они сообщили, что в Иллиной, там под Чикаго Двое заболели Вот у нас пока только двое подтвержденных Именно вот этим штаммом коронавируса заболело Причем передача произошла воздушно-капельным путем от больного к, просто к человеку, который с ним занимался, там давал ему там помощь. Вот. Лечения нету, обычное следствие предосторожности, мыть руки, Там, если кашлять, сразу там, обращаться к врачу, и если он, у него инкубационный период от 2 до 14 дней, если вот после приезда из Китая у вас что-то начинается, нужно срочно там руки в ноги и к местному, там, своему терапевту бежать, он уже сейчас перенаправит, куда положено. Что тут я еще написал? Ну, три симптома – кашель, лихорадка и вот осложнение дыхания, ничего такого нового там нету. И вот они подтвердили что может от человека к человеку передаваться. Ну, не знаю, такой бином Ньютона они открыли, понятно, и до этого было. Вот. Ну и обычные Меры предосторожности, опять же, там мыть руки, протирать, там, проветривать помещение. Маски не рекомендуют носить, потому что пока, говорит, у нас ну, в Америке, по крайней мере, нет вот этого повального значит, вот этой эпидемии еще. Но они предполагают, что будет а, наращиваться количество больных. Но пока, типа, не паникуйте, все под контролем. Действительно, там они создали комиссию при Трампе, которая там заседает каждый день. Они мониторируют, говорят, что все это в процессе находится. И каждый день там у них на этом на веб-сайте есть такой сайт CDC, это Center of Disease Control and Prophylaxis. В общем, такая эпидемстанция американская основная. И вот, в общем, они там а, занимаются утра до вечера. А, как они прямо написали, 24 часа 7 дней в неделю мы стоим на вашей защите у них. Ну, еще там такой момент прикольный, они написали, что ребята там, в этом, на этом же веб-сайт, такой официальный сайт государственный, пожалуйста, не относитесь предвзято к лицам азиатской национальности, ну, в переводе, что типа, если они узкоглазые, то не значит, что они сейчас вас заразят, ужасным раз с коронавирусом. Я так понимаю, ну, американцы, знаешь, особо разбираться не будут, им сказали, коронавирус Китай, смертельный сход. Все. Я думаю, сейчас бизнесы у китайских ресторанов, конечно, вниз пойдут, потому что я вот не пошел сейчас, не в один китайский ресторан обедать на всякий пожарный случай. Да, не только я думаю, бизнес это ресторанный, я думаю, все остальные бизнесы также рухнут. Ну, я думаю, да. Ну, еще они написали, там пишут, а что там, если посылки у них полно, же из Китай посылок. Они говорят: вроде нету. Если, говорит, вирус э, попадает в среду обычную, такую климатическую, буквально там 15-20 минут он неактивен, умирает. То есть он такой не, не жизнеспособный, как они говорят. Вот. Но еще они говорят, что это вроде э, такие вирусы живут, обитают, естественно, в среде между там, верблюдами, летучими мышами, какими-то дикими котами. И вот эти два других вируса, вот Мерс и Сарс, они были, по-моему, не то от верблюдов один, другой от э, каких-то котов в свое время. А вот этот вроде от летучих мышей, но точно они пока еще не знают. Процесс идет, как говорится. Да, в Европе французы быстро пригнали самолет, из э, ухани, из этого, э, где 20 человек, предположительно больных французов, ну кто они по национальности я не знаю, по гражданству они французы. И значит их, если первых расселили в там пансионат такой очень хороший, первый самолет, то вот второй пока э, загнали специальный блок, прям там на военной базе и там они находятся, смотрят, то есть они инфицированы, как считают вирусологи, у них взяли кровь, но признаков заболевания нет. И вот у 20 человек, представляешь, что сейчас ждут, когда они то ли заболеют, то ли не заболеют. И тогда, в общем-то, все будет. До Да. да 14 дней. Причем они написали, что, ну, как естественно, говорит, у всех людей по-разному протекает заболевание. У кого-то в легкой форме, а у кого-то летальный исход. Вот. Но они выяснили, что асимптоматичный человек может быть заразным. То есть, если нет никаких симптомов, но он э, у него вирус имеется в, э, в слюне, то он такой же, знаешь, опасный, как и те, у которых кашляют, чихают, там и сопливятся. Вспоминается и, этот, знаешь, World War Z, помнишь с этим э, с Брэдом Питом, когда он там считал по времени там 10, да. 9 и там и понеслось. Да, да, да, да, да. В времени, правда, очень быстрый докупационный период у Зомби. Ну, видишь, испанка этим тоже славилась, то есть человек, который контачил с носителем, он ложился спать, спал всю ночь, просыпался, все нормально у него было, ни температуры, ничего, а к обеду он задыхался кровью. И вот, ты знаешь, я взял, открыл инстаграм, забил туда ухонь, но ну, только на китайском языке, ну, вероглифами. И там открылось такое, я очень сильно удивился вообще, потому что там, ну, наверное, 30 или 40 разных сюжетов, как человек идет по улице, нормальный, все здорово, идет по улице, вдруг отклоняется назад, почему-то все время назад, и падает на, на спину, все, готовый, приезжают люди какие-то, ну, космонавты, понятно, и утаскивают. И таких сюжетов очень много, то есть ни по европейскому телевидению, ни тем более по российскому таких сюжетов не показывают. А вот в Инстаграме это можно найти. Мы решили сейчас такие вещи брать и вешать в Телеграм-канал, то есть на нашем Телеграм-канале, кстати, Иван уже разместил сейчас под видео ссылку на этот Телеграм-канал, вы можете по этой ссылке перейти, и там, наверное, уже... Некоторые такие кадры есть, уже туда, наверное, закинули. Очень, очень много того, что не показывает телевидение, а мы можем увидеть только вот благодаря социальным сетям, и слава богу, что они есть. Вот Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами, ну это вообще просто жесть, а значит чумной корабль, да, не пустили в порт в какой-то, да, но с, с корабль то может встать. На внешнем рейде, да, к нему могут привести там еду, воду привезти, а самолету его же нельзя дозаправить в воздухе, представляешь, в Москве не посадили самолет из Германии, это просто безумие началось, это оно уже, причем путинцы боятся, сильно боятся. То есть, вот Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России. Представляешь, вот что в башке у этого Мишустина? Ну, во-первых, есть международные конвенции врачебные, куда они депортируют больных людей. Как можно депортировать вообще больных людей? И с другой стороны, Мишустин взял бы калькулятор от скотина и просчитал бы, сколько стоит депортация одного больного. Как он его собирается? Рейсовым самолетом отправлять, спецвагоном, как в Лепрозории отправляют прокаженных спецвагоном, или может быть специальный рейс, ну они а не то шуваловских отправляют специальным рейсом. Ну какой смысл отправлять больного человека в Китай? Представляешь, сколько надо задействовать людей, сколько будет контактов. А если да. он еще упираться будет, значит еще и полицейские какие-то нужны, врачи, полицейские какие-то там, я не знаю, пограничные таможенники, пилоты, сопровождение в самолете, он там может дуба дать, значит, какие-то врачи в самолете должны быть, вообще просто безумие, зачем, когда он может в медицинском блоке, пока еще мало таких, может в каком-то отдельном блоке находиться и в изоляции, и, и все нормально. Представляешь, вот, я не представляю, это пришел такой премьер-министр, ну, дурак дураком. Я понимаю, конечно, что его команду, да, еще больший дурак Путин дал, но они вообще, что ли, не рулят? Я, я не врач, но я прекрасно понимаю, как это должно быть устроено. Вот скажи, может, я заблуждаюсь, может быть, надо самолетами отправлять этих больных в Китай. Ну, только если они будут свои частные суперджеты использовать. Это единственный вариант, я думаю И тогда они сами должны рулить Управлять, ну, да. потому что пилот, Пилотов-то жалко ну, Министр здравоохранения пусть ездит В качестве сопровождающего Вполне Народ отцелит такое самопожертвование Ну да, представь себя Они провели по этому поводу Оперативное совещание на полном серьезе То есть они вообще не понимают Как работает эта система ну, я далек от мысли, что там не осталось вообще ни одного врача, где-то близко к правительству, но могли бы хоть у кого-то спросить. И Путин обратился к Сыдзинпину, значит... У... В общем, соболезнует, он всячески выражает искреннее сочувствие, но он это очень умело умеет делать, конечно, Путин за 20 лет научился только соболезновать. Но главный посыл-то, наверное, что это не я, это Мишустин. Например, ну, такие заявления жесткие. Я понимаю, что Мишустин это делает заявление для ваты. Для того чтобы народ сказал, ну их, а их всех отправят, вышлют отсюда, все нормально. Как будто их посадят на ковер самолет этих больных, и они мне там, или, или в такую будку телефонную, как в том фильме, да, они раз да. И, и телепортируются, Безумцы. Песков да. назвал дату эвакуации россиян из Китая. То есть все страны уже всех эвакуировали. Насколько я знаю, США уже практически всех эвакуировало. Германия эвакуировала, но ну, мы знаем, самолет Не дозаправили. Франция два огромных борта притащил в Боинге 747-е. Почему я не знаю, если честно? Почему 747-е? Ну, вроде есть 380-е аэробусы, и было бы вполне логично. Откажет двигатель, <смех> <Не> <смех> и знаю. проблема сама собой решится. <смех> Не знаю, ну в общем 747-е слетали, и э, в Туле госпитализировали вернувшихся из КНР э, двухлетнего ребенка, госпитализировали, я так понимаю... Наверное, его родители, непонятно, госпитализировали родители или нет, в Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая. И в общем некоторые начали э, Хайп ловить э, Рассказывать, приходить в больницу Рассказывать, что они прибыли из Китая В больницах, конечно, шухер Первое, что делают врачи Это сразу разбегаются по щелям Почему? Потому что Ну при какой бы это ни было Клятве Гиппократа Все-таки своей башкой рисковать За 10 тысяч рублей Наверное, никто не хочет Вообще И так -то, ну, Для того, чтобы рисковать Своей головой, как помнишь, у Каверина открытая книга. Ну, ну, нужна некая идеология. А какая идеология, если они видят, что медицина э, для того, чтобы отбирать людей? Вот сейчас в России. Ну, кто-то из э, докторов будет проявлять чудеса героизма. Да, но это будут единицы, это будут э, люди высшего порядка. И все, а те, которые там голосуют за единую Россию, в этом-то и опасность вот этой херни, Голосование за единую Россию, поддержки подонка такого, как Путин, что эти люди никуда не пойдут, не будут они защищать свой народ, потому что они его в малом-то не защищают, ничем практически не рискуя, а здесь они будут ценой своей жизни, что ли, людей защищать, да похеру эти люди». Потому что ну, так, так мир устроит. То есть те, которые выступают активно против Путина и всей этой шоблы, вот они и встанут на пути этому вирусу, а все остальные сдвинутся и разбегутся. Как ты считаешь, Жень, я брав? Ну, ну я думаю, что, конечно, если себя поставить на их место, знаешь, с копейки на копейку перебиваешься, тут такая-то. Причем, видишь, тут не надо, 7-5, не надо быть каким-то, знаешь, героическим врачом, вспоминать клятву Гиппократа, а, в... работаешь в инфекционной больнице, у тебя все средства защиты есть, вот, там, сверхурочные тебе оплачивают, Си... знаешь, система, если есть, то не надо становиться героем, как, знаешь, Александр Матросов, там, а, вместо того, чтобы там бросаться на амбразуру, вызвали просто там пару бомбардировщиков, ДОТ весь расхерачили бы и все. Вот. А здесь приходится, знаешь, русским, как обычно, значит, вставать с голой грудью на этот, на пулеметы. То есть, ну, вот видим, там, что в Америке, что даже в Китае ты вил, там ты показывал, там у них там респираторный аппарат, они там какие-то космонавты действительно ходят. И мне интересно, как вот эта служба у нас сейчас работает. Я там 20 лет не был. Вот. Когда я там на инфекционных болезнях был, у нас преподаватель был член ВОЗ. Вот он там ездил везде, он там был во всех этих делах там, замешан, все, все эти санитарии. Все эти там станции, все эти карантины, там, ну, трахали по полной программе, не дай бог там, знаешь, понос какой-то непонятный, еще что-нибудь, все ходят, подворный, знаешь, опрос и сразу всех там <смех> берут, а сейчас они знают, действительно, Россия, знаешь, может попасть, как этот, в рукомойне, как ты выражаешься обычно, потому что если они развалили все, почему они, почему станции должна быть на высоте, я думаю, если она в такой же заднице, как все остальное, то тогда да, пиши пропала. Я думаю, в худшей заднице, потому что никто же не рассчитывает, что будут защищать от эпидемии, потому что они понимают, что если эпидемия начнется, то режиму конец, если, ну не эпидемия, а пандемия. Начнется то режим конец. Поэтому что тут защищать? Зачем выделять на это деньги, когда это все, все равно защититься нельзя будет? Ну, совершенно очевидно это. И вот академик заявил, что неэффективные препараты из списка Минздрава. Но ну, это то, о чем ты говорил. То есть что академик, видишь, умный, еще оказывается умные академики, пульмонолог, академик Российской Академии Наук Александр Чучалин. Заявил, что нет никаких в России препаратов, но их, как ты говоришь, и во всем мире нет, которые бы защищали от этого вируса. Вот такая вот прелесть. И э, удивительно послушать Собянина и всех остальных, что бо больницы Москвы обеспечили лекарствами для борьбы с коронавирусом. Да? Представляешь, какие молодцы. То есть умудрились. Таких препаратов в природе нет, а они обеспечили. Да? И тогда вопрос: вот и опять же им. Ну да, предположим, у них есть какие-то суперские препараты, которых нет у всех остальных, и больницы Москвы они обеспечили, а я вот написал в телеграм-канале, а больницы Урюпинска, Песковатки, Чуханастовки тоже обеспечили, или они похеру? Мы же понимаем, что вся борьба с коронавирусом будет сосредоточена именно в Москве. Во всех остальных местах, то есть люди простые, как у Гоголя в ревизоре, да, которые там сами померли, те померли, которые выздоровели, те выздоровели. Вот в Китае, я сейчас покажу, это надо видеть, так, так, так, где она? Так, так, сейчас, о господи, куда все делось то у меня? что-то у меня все куда-то пропало, вот, ага, есть, в Китае больницу построили за 10 дней, вот такая больница, ты не видишь, тебя не видно, Жень? Нет, ну я могу на телефоне сказать. Не, не надо, не надо, не надо, значит, больница, ну, это огромная площадка, больше стадиона, наверное, обнесенная забором, и там установлены ангары, такие э, технологические какие-то помещения, я так понимаю, что под приемное отделение, под э, операционные и э, рабочие вагончики друг на друга поставлены в огромном количестве, это, я так понимаю, такие боксы, э, где ну, изоляторы, где находятся больные, то есть за 10 дней, и вот вопрос, когда говорит, что Россия там готова бороться с вирусом за 10 дней в России. Да тут за 10 лет такую больницу строит обычно, за 10 дней. Так, у нас что чат пропал, я не могу понять вообще, есть вещание. Я думал, сначала ты показываешь гигафабрику Теслы они ее тоже построили за 8 месяцев и уже наладили выпуск автомобилей. так что-то нет нет чата не вижу я чат представляешь пропал чат у меня сейчас одну секунду я посмотрю так Чет в плохих новостях не работает, мне пишут Жуткие дела Что будем делать? Ты меня спрашиваешь? Да, конечно Что ты обычно делаешь такой... Да, у раз? меня первый раз Ну, он иногда сбивается, но не бывает, чтобы он не работал Сколько он уже не работает, ты знаешь, нет? Нет. Так Так, так, так. Ладно, давай продолжаем. В общем, то а Может сам ликвидировался сам Веща... Вещание это есть, да? Как как те демоны самоликвидируются, может быть? Вполне допускаю. Вот и чат так и не заработал у нас. Все пишут, звонят, что чат не работает. Ну ты его сам не можешь включить, отключить или... Нет, человек... я вроде как ничего не отключал. Наверное, это как-то самостоятельно случилось. Сейчас я попробую посмотреть еще прям одну секунду. Так, так. Ну, ладно, значит, может быть это какой-то дефект у Ютуба происходит. Я не могу понять. Ну, всегда можно перезагрузиться, но это рискованно. Ну да. Так. Прошу прощения. Ладно, пока без чата. Пока будем работать без чата. Может быть, он сам появится, как ты правильно говоришь. А может, и не появится. Как говорил Генри Форд, если возникает сложная проблема, которую я сам не могу решить, я перестаю об этом беспокоиться и даю ей право решиться, разрешиться самой. Ну да, да. Помнишь, как это также говорил Кулич, да? Американский президент, он говорил, когда... «Когда я вижу опасность, я никогда не выхожу ей навстречу, и девять из десяти до меня не доходят». Это, это да. особенность такая, что, может быть, ничего не предпринимать, да, и все решится само собой. Кабмин приостановил безвизовые турпоездки между Россией и Китаем, но ну, это очень смешно, безвизовые, значит, по визе можно проехать, то есть они там выкидывают всех э, за ноги, да, вытаскивают, а можно проехать по визе. Голикова заявил, что Китай до сих пор не передал Российской Федерации штамм коронавируса. Удивительно, да, то есть должен он как-то там упакован, принесен. И прочее вот вопрос такой ну вот у них есть несколько больных у них что нет возможность даже предположим китай там не воз не передает эти штаммы никуда то есть саботирует это дело что нельзя взять кровь у больного и выделить этот вирус тогда как как его устанавливают что больной вот именно этим вирусом более, если его нельзя найти. Если голиковые, обязательно китайцы нужны. Ну, в общем, видишь, вот здесь вот это CDC, вот эта центральная комп контора, которая с этим занимается, они, если заподозрен именно коронавирус, то мазок со слизистой, либо анализ крови отправляется им напрямую, и это такая центральная лаборатория. Но в течение, они говорят, вот февраля, они раз, раздадут вот эти я не знаю, там, ну, какие-то, как это называется у них, алгоритмы, что любая генетическая лаборатория может это сама делать, уже не, не, не занимаясь отправкой, потому что это, знаешь, сколько времени это а, сэкономит. А это означает, что это будут, ну, в любом городе 2-3-4 таких лабораторий будут спокойно этим заниматься. То есть, я, конечно, офигеваю, если у них даже в Москве нет обычной такой, знаешь, этой, генетического анализа лаборатории, то то они попали, конечно, серьезно. То есть Голикова расписывается в полном неумении, каким образом тогда они ставят, вот они там людей хватают, сажают их в изолятор и потом пытаются установить, и говорят, у этих не выявлено коронавируса, а как же они его выявляют, если они даже не знают, как он выглядит, если им не дали, они сами, а сами они догадаться не могут, удивительно вообще. Ну вот в такие моменты, это сложные моменты жизни, власть демонстрирует, что она есть из себя на самом деле. Вот представьте, есть китайская власть, ну да, диктатура, да, Сыдзинпин, Мао Цзэдун и все такое. Но что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем, в общем-то, борьбу с вирусом достаточно эффективную. То есть посмотреть на Китай. Жесткая, но эффективная борьба. И максимальное количество средств в этом участвует. Мы имеем диктатуру Путина. Да? То есть такой чувак, который позиционирует себя как Сталин в современности. Ну и вот вы видите, уже начинает столько вируса. И какой это Сталин? Это хер с горы магнитный. Ничтожество, полное вместе со всеми своими голиковыми, со всякой этой шоблой. Просто ничтожество. То есть диктатуру э, свойственно людям терпеть и для того, чтобы обеспечить безопасность. Какую безопасность он обеспечивает? Э, техногенные катастрофы постоянно. Сейчас вот пандемия вируса. Да, э, ну, про террористов я вообще не говорю. Какую безопасность может такой скот, как Путин, обеспечить? Ну, безопасность от денег, конечно, в ваших карманах. То есть, опасности они никакой не представляют, потому что у вас их в карманах просто нет, он все выгреб. Вот такие вот делишки. Так. А я думаю, при Иосифе Виссарионовиче, несмотря на то, что он был полный козел, он бы так и Голиков уже где-нибудь в подвальчике объяснялось. Да. Да, потому что это вредительство, самое натуральное вредительство. Да, вот, причем, ты знаешь, всякие симонян там и прочие распространяют мысль о том, что это некое такое генетическое оружие, которое касается только китайцев, но ну, для того, чтобы остановить панику, что могут заболеть только китайцы, что все остальные не заболевают и в принципе заболеть не могут. И вот хотелось бы, ну, ВАТО в это верит, безусловно, особенно в условиях, так сказать, фашистской диктатуры Путина и уже практически каких-то расологических, так сказать, представлений, да, которые в голову заливают. Предположим, да, вот сейчас секунду я с этим разберусь с чатом. Секунду, предположим, так, нет, чат встал, чат встал, меется. Так, вот предположим, болеет пока только одни китайцы, да. Ну, вот до э, Уральских гор проживает в России огромное количество китайцев. Более того, многие из этих китайцев женаты на русских. И дети у них уже наполовину китайцы. Или там на четверть китайцы. Или на одну треть китайцы, То есть вначале будут, предположим, что эта мысль верна, и болеют только этнические китайцы. Конечно, будут вначале болеть этнические китайцы. Потом этнические китайцы на 75%. процентов, Потом этнические китайцы на 60%. Потом на 50%. А потом уже заболеют все, потому что вирус так устроен, он приноравливается, То есть он как... А, вот так же как человек ищет где лучше, да, Рыба рыбу где глубже, а человек и вирус ищет где лучше. И я правильно рассуждаю, Жень? Ну, лишь этот вообще вся эта теория вот этих пандемий, эпидемий, гриппа особенно. Это же, знаешь, никакой, опять же, не Бином Ньютона. Я говорю, опять же, вот этот нам чувак с этого с инфекционных болезней 20 лет назад рассказывал. Очаги все в Юго-Восточной Азии. Каждый год вирус вырывается, потому что там, не знаю, там, плотность населения, все, конечно, тут же заболевают. И потом это медленно распространяется там, в сторону Запада. Почему? То есть в Китае это обычно начинается там в, там, в летние месяцы, до России доходит осенью, вот до нас вот, в Штатах доходит где-то вот, в декабре-феврале. Вот, прививки мы начинаем получать от гриппа начиная с сентября месяца. Как прививки делаются? Вот этот штам, которым китайцы заболели, его высеивают, тут же мгновенно знает какой этот да, генотип. В это время у них там на фермах выращено какие-то безумные количество яиц, какие-то там десятки миллионов потому что вакцина делается на, на яйцах. И человек, у которого аллергия к яйцам, обычно не рекомендуется такую вакцину употреблять. Вот они с этими э, вводят этот вирус ну вот в, эти, в яичные желтки, белки, и потом уже на них там синтезируют э, вакцину, которая распространяется на, на остальной земной шар. Ну, естественно, там Китай что-то себе там забирает. Я не знаю, там Китай должен немножко впереди планеты быть всей, как они это решают, я не знаю. Но для Запада это вот так, для России, для Запада. Всегда было так. То есть к тому времени, когда вирус до раз доходит, у нас уже есть вакцина. Да, это занимает ее там выработать какое-то время. И вирус, конечно, видоизменяется, проходит он там по России, по Европе, уже не тот штам, которому вакцина была сделана, но, по крайней мере, хоть что-то, какая-то защита есть. Вот, поэтому вот этот там, тот голик или кто там заявляет, они такое ощущение, не знаю, там, знаешь, элементарных вещей там медицинских. Как можно такие, знаешь, заявления делать? Ну да. Вот пишет Дмитрий Свободу Марку Гальперину Мособлсуд Апелляция по делу Марка Гальперина Перенесена На 6 февраля На 12 часов Еще раз Мособлсуд 6 февраля 12 часов Чат у нас слава богу заработал Так что все нормально Я думаю что Действие вируса, так сказать, в пространстве и во времени, это только вопрос этого самого времени, да, ну, он, он сам пробудился и он уже сам уснет, да, независимо от Голиковых и всех остальных, то есть, когда, когда придет его время. А вот когда придет его время... Стоило бы определить, определяет опять же время, извиняюсь за парадокс, то есть Си Цзинпин всем остальным дал это время и страны могут сейчас придумать эту самую вакцину. Вакцинировать население и защититься. Но как видишь, Жень, в России нет стремления, хотя были биологи, хотя вот в Саратове огромный институт микроб, да и в других. Но сейчас уже может быть все, там может жопа полная. И даже боевые лаборатории были. А сейчас вроде как получается никто не то, что не готов. Даже расписываются в том, что они не готовы. Говорят, дайте вот там нам штам, а то мы как-то не можем действовать. Странные какие-то дела творятся. Но если они не могут действовать, они бы могли уйти. Уходить они не хотят. Если случится пандемия, это будет очень большой повод для того, чтобы их послать нахер. Но нам нужно к этому моменту быть готовыми. Понимаете, вирус не убьет столько людей и не покалечит столько людей, сколько калечит и убивает путинский режим, это а, аксиома. Но люди будут напуганы жутко, путинский режим так их не пугает, как напугает их вирус. Поэтому нам нужно быть четко готовы к тому, чтобы э, ну, начать борьбу именно в тот момент, когда у них все рухнет. Вы видите, они не способны. Они сейчас начнут э, ссать, безумствовать, побегут, прятаться. Ну, понятно, так оно и будет. Очень хорошо. И народ, я думаю, можно будет легко, ну не легко, но относительно легко поднять, если случится пандемия. Но для этого нам нужен э, инструмент. И вот инструмент Телеграм-канал, я думаю, очень неплохой. Очень хороший инструмент, через который через которые можно взаимодействовать и давать определенные рекомендации, и получать информацию с места, это очень важно, поэтому будьте в телеграм-канале, сбрасывайте информацию с мест. можете действовать, там регистрироваться инкогнито совершенно, чтобы ни ваших имен не было, только под ником и так далее. И таким образом взаимодействовать, чтобы информацию скинули и все, и, и также вы ее получили. Так, ну многие вспомнили про ящик Пандоры, да, видишь, вот я всегда никогда не был согласен с тем, что там в этом ящике осталась надежда. Вот если бы осталась в этом ящике надежда, а не ушла бы в этот мир, то мы бы давно уже свергли Путина. И давно бы все уже сделали, если бы у людей не было надежды. Надежда – это то самое страшное, что всегда мешает нам действовать нормально и эффективно. Потому что они надеются. Че, на на что надеются? Ну вот на что-то они надеются. Поэтому я не верю в этот миф про Пандору и про ту надежду, которая осталась в этом ящике. Она – это надежда в мире, и ее очень много, этой надежды, слишком много. Да, я сейчас так анализирую некоторые, знаешь, такие пословицы, поговорки, постулаты, которые раньше считались, как бы знаешь, не, не должны подвергаться критике. Например, ну вот этот надежда умирает последний, ну не знаю. Или каждый народ своего правительства. Что это имеется в виду достоинство своего правительства? Правительство, как в США, где я могу выбирать с оружием в руках возмущаться и так далее, или правительство, где там на зоне всех загнали. И если ты дернешься, то к тебе там пулю в лоб сразу засадит. знаешь, это разные вещи. Одно дело, у тебя есть какие-то демократические права, где да, ты можешь выбирать. И другое дело, ты в концлагере находишься. Народ-то, когда у тебя действительно, знаешь, эта угроза жизни твоей непосредственной. Не знаю, как так, такие пословицы можно, значит, применять. Кто их придумал и к какому народу это относилось. Да, я особенно привожу, люблю приводить пример, что есть вот корейцы, да, народ такой. И у них есть северные части и есть южные части. Вот какой из этих... Э, какого правительства, какой части заслуживает этот народ. Он единый народ, но у него абсолютно разные правительства. С одной стороны, на юге демократическое, на севере хрен знает какое, даже не коммунистическое, жуть какая-то, да? И, и того, и другого заслуживает. Ну, наверное, нет. Ну, все равно, что сказать, знаешь, рядовой заслуживает своего командования. Ну, ты пойди там, рыпнись, ты в армии был там, скажи ну, да. там что-нибудь, посмотри, не так, честь забудь отдать. Китайцев под карантином заставили носить электронные браслеты, ну, в общем там жуть, чего, я так понимаю, видео очень много, особенно в инстаграме, как прорываются куда-то в деревню, пытаются выскочить из городов, там блоки стоят, таранят эти блоки, в общем жуть какая-то. Ну, это предсказуемо, в карантинах в общем всегда так и было, но не, не такая масса населения находилась в карантине. То есть, впервые в истории человечества в карантин загнали огромные миллионы, мы даже сейчас не знаем, сколько миллионов человек. Не десятков человек, не сотен. То есть, мы помним чумные бунты, когда карантинные там какие-то бараки и холерные бунты возникали. Но это там 100 человек, это 200 человек, да, но это не несколько миллионов. Поэтому, с точки зрения... Историческая, это, конечно, очень особенная ситуация. Посмотрим, во что она выльется. Пишет, в ящике Пандоры был коронавирус. Да, точно, конечно. И я думаю, <смех> и не только вот. Больница в Чите сообщила об условиях содержания китайца. Слышал уже историю? китайцы выступил... Ну что-то там пожаловался. Да, ты... заявил, что... Ему, что о диагнозе он узнал из СМИ, ну в социальных сетях прочитал про свой диагноз, ну и прочее, прочее, а там говорят, а мы диагноз не могли там по какой-то причине ему говорить и разглашать его установочные данные тоже не могли, хотя в сети они есть совершенно спокойно, и значит, ну его еще в относительно хороших условиях содержат 22 метра у него там этот бокс, в котором он находится. Но это пока таких больных немного. Пока таких больных. Он говорит, единственное, что бы я хотел, это чтобы в больнице мне со стопроцентной уверенностью сообщили, болен я или нет. Но если у них даже нет... Штамма, как они могут им сообщить, с чем они будут сравнивать, если у вы этого ничего нет. Очень странная ситуация. Госпитализировали в инфекционную больницу и не знают, что с ним делать. Причем с первого раза, вот говорит, выявили, первый раз была проба, не выявила, дала отрицательный результат, а второй раз проба выявила коронавирус. Я говорю, странно, если они не знают, как он выглядит, как они могут диагностировать, что это коронавирус. И... Я предлагаю китайца окрестить и купать в проруби в местной. прям как с температурой 40, да, раз, его вот туда, в эту прорубь. А что, ну, кстати, можете нормально сразу понизить температуру, в общем, ты же знаешь когда там уже к 42 двум подходит, это последний метод, который до сих пор используют, засовывают в ванну со льдом, газ пытаются погасить температуру. Вот, китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса, и пишут, местные инвесторы потеряли более 350 миллиардов, Нормально, такая потеря 350 миллиардов. Но ну, это есть... имеется в виду, акции грохнулись, не покупает, Кто-то пытается, знаешь, под этот шумок продавать акции, и, то есть ну, лет через 10 вернуться. <с ну <с да. Говоря. Ну, кто-то играет, понятно, на понижении и получает огромные прибыли. И вот тут вопрос, тут вопрос только времени, да когда начнут падать акции в России. Я бы как раз поставил на очень серьезное падение в связи с тем, как только первый случай будет коронавируса установленный в России, непосредственно заболевание, все сразу же все акции всех Газпромов, Роснефти вообще в такую жопу улетят. Поэтому тот, кто любит играть на понижение, может сейчас очень здорово приподняться. И вот в России хотят запретить посылки с Экспресс, ну, что, как помнишь, это видео мне прислали, надо его обязательно повесить в Телеграм-канал, сегодня повешу, это э, Симпсонов, там китайцы чихают в посылку, хохочут и Симпсону отсылают это. Это там, я не знаю, лет двадцать назад этот фильм был сделан, видишь, э, все угадали. Видишь, Только прямой контакт на расстоянии до трех метров и вирус нестабилен в обычной среде. То есть они ну, специально вот в этом а, веб-сайте написали, что типа ссылке можно <связать> получать, не паритесь. Да, но ну, я думаю, что вот э, как, как у меня была история, как с ядом э, полковника э, Джалалова, да, вот. И человек, который делал экспертизу, сказал, что это соляная кислота желудочная. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да. Я говорю, абсолютно безопасно. Он говорит, да. Я говорю, выпей. Он говорит, да ну ее нахер. А это был доктор химических наук. Он говорит, не, я пить не буду. В тех условиях, в которых ты это получил, говорит, есть все-таки определенная опасность того, что я не все про эту кислоту знаю. Я говорю, ну понятно. Так вот и здесь, понимаешь, мы можем говорить о чем угодно, но народ-то будет мыслить иначе, и посылки эти будут, получать все меньше и меньше при условии такого падения рынка в Китае и сейчас вот такого геморроя с Алиэкспресс, а это будет серьезный геморрой, потому что люди будут бояться. экономики России будет пиздец. Не экономика Китай, Китай выдержит. Китай выдержит. Может быть еще более даже серьезную нагрузку выйдет. конечно, там много чего рухнет, конечно, там будет херово, но он устоит этот самый Китай, а России нет, нет никаких ресурсов, которые могли бы заменить китайское что-то. Ну, Путин провел импортозамещение, то есть французская, американская, английская, германская заменил на китайское это импортозамещение сейчас вот китайское все рушится да? сейчас не будет ничего китайского ну или почти ничего и что же тогда делать да? то есть вот те станки которые присылали в Воронеж и перебивали там на них вот эти вот Maiden China да, на Maiden Раша, ну теперь не будут их присылать потому что там не до этого будет ну и прочее, и прочее. И не только со станками, это вообще совсем связано, поскольку вся экономика России проистекает из экономики, из материального производства, правильнее сказать, Китая. То есть любая экономика на основе материального производства. Экономика России на основе материального производства Китая. Поэтому, конечно, совершенно очевидно, что.. Ну что, как, а завтра была война. Поэтому нам очень четко надо готовиться. Я думаю, скоро уже все будет. Коронавирус начать повлиял. да? Пациенты вот ползают по полу в Башкирии. Видео разместили, как э, человек без ног ползет по Иглинской центральной районной больнице то есть с ампутированными ногами значит там вот ползает. но ну, говорят это еще летнее видео, вот представьте если там с ампутированными ногами люди ползают, то Куда они будут ползать там с этим коронавирусом и как? И вот сейчас вот начнут люди болеть. Ну не в таком количестве сразу, как в Китае, чуть может быть поменьше, но потом даже еще и в большем, наверное, количестве. но ну, сейчас вот там определяют, как 20 тысяч больных или около того в Китае. Ну что же, 20 тысяч в России не заболеют Конечно заболеть. Куда их денут? В обычную больницу привезут, в инфекционную, чтобы заразить всех? Или где-то отдельно, куда их на стадион будут сгонять, или вообще сразу же закапывать, потому что нет никаких возможностей, так сказать, содержать их без риска, заразить всех остальных. Вот как ты думаешь, что они будут делать, Жень? Я думаю, они будут замалчивать, конечно, знаешь, как вот с этим с расфигаченным спецназом в Сирии, им легче просто никому ничего не говорить. Знаешь, просто, когда будут такие видеозаписи, где народ просто падает, а, знаешь, как, как в «Маске красной смерти», там, на, в, в залах и так далее, когда уже явно нельзя будет ничего, дальше это укрыть, вот они-то начнут паниковать. И тут уже, как говорится, значит, человек у кого, куда, значит, фантазии хватит. Они наверняка это все на местных спишут, давайте, ребят там сами разбирайтесь. А у нас, значит, это... Местные могут и, и на стадионы сгонять, и, знаешь, и, и на какие-то, знаешь, лагеря в такие, знаешь, дела там, огораживать. И типа, вот, давайте там, кто выжил, тот молодец. Да, Все, что угодно. Ты сейчас вспомнил Эдгара По «Маску красной смерти», да, я сразу же, э, вспомнил концовку. Да, концовку произведения, и вот ты знаешь, э, помнишь, там этот принц э, кричит кто позволил себе эту дьявольскую шутку, схватите его и сорвите эту маску, чтобы мы видели, кого мы завтра утром повесим на воротах. Вот я вам могу откровенно сказать, что если сорвать дьявольскую маску, то под ней будет Путин. И мы прекрасно знаем, кого нам вешать на воротах, кто виновник того, что еще не произошло, обратите внимание, я вам это говорил, что так будет, а будет еще хуже, и не только это связано с ä, пандемией, будет еще хуже, потому что это очевидно было, что этот козел нас всех уничтожит, что он уничтожит Россию. И вот пишет, Центробанк просрал кучу бабла на юане, вот это поворот. Ну да, огромное количество юаней, огромное количество ценных бумаг, и все сейчас улетело. То есть Россия просрала серьезно. Но вы знаете, вот у нас тут не принято говорить просрал. Мы говорим про пердел. Да, и, ну и, конечно, это, да, да, это связано с особенностью здешнего языка, потому что «пердю» по-французски обозначает «терять». Ну вот когда ты, вот даже «эх, куда не дели, Тут такие в магазинчике выдают лотерейки, но ну, когда ты что-то покупаешь, можно потереть. Блин, куда-то они выкинули, я специально оставил. Там написано «пердю». Ну, пролёте. без, без выигрыша, да, в пролете. Так что, так что, здешние русские, кто проживает, они говорят, пропердел. То есть, это такой высокий высокий стиль, да, это не мовитон, это уже, видишь, такие вот дела. Так что, великий, а, живой, великий живой русский язык ну да, развивается, и развивается, развивается, да. Так. так, мальц получше будет, а это от нас зависит. Да, как говорил Козьма Прудков, помните, Алексей Толстой и братья Жемчужниковы, да, говорил, если хочешь быть счастливым, будь им. А я Готов подписаться под этой фразой кровью, да, все же от человека зависит. Если народ России хочет быть счастливым, то он должен что-то делать для того, чтобы быть им, этим счастливым народом, да. Но прежде всего свалить гнет, невозможно быть, в тебя втыкают какую-то херню, да, кол тебе в жопу. А ты говоришь, а я хочу быть счастливым, ну кол ты из жопы выдерни вначале, да, может быть тогда полегчает чуть-чуть, может чуть-чуть полегчает, тогда уже о счастье можно говорить, а когда тебя этим колом и в уши и в глаза и куда только не тычут, а ты говоришь, а я хочу быть счастливым, ну как. В Росстате назвали регионы самой большой убылью населения. Видишь, без всякой абсолютно э, пандемии. Да, кстати, пандемия, я подумал, пандемия, болезнь, пант. Пандемия, болезнь, пант. Так вот, без всякой пандемии. Саратская область на первом месте, минус 19 тысяч человек, Омская на втором, минус 17,6, Кемеровская на третьем, Алтайский край на четвертом, Волгоградская на пятом. Я к чему? Вот Саратская область постоянно с Омской э, соревнуется. У кого хуже дороги? Но оказалось, что в Омске чуть-чуть похуже. То есть вообще в России очень плохие дороги. Саратов и Омск, кто-то из них на первом месте, ну сейчас вот выясняется, что Омск, а вот по вымиранию населения Саратов обогнал, видишь, то есть такое ощущение, что там сидят какие-то люди и соревнуются, двигают, кто-то двигает Омскую область, кто-то Саратовскую, на такие пьедесталы, и удивительно, Вячеслав Викторович Володин, который, в общем-то, как удав обвил Саратовскую область, давным-давно душит ее, заявил, что в Госдуме захотели справиться со смертностью в регионах и прочее, то есть вот сейчас будут создавать комиссию, ну рабочую группу. Всегда э, Вячеслав Викторович создает рабочие группы. Но ну, это еще, испокон век повелось. Мы всегда э, говорили с ним, что если хочешь заволокиться какое-то дело, создай рабочую группу, комиссию, там комитет и так далее. Но если уж совсем все похоронить, то министерство. Вот это. Обязательные условия. Вот он, рабочую группу создаст. Почему нужна эта рабочая группа? Ну, потому что Слава не понимает, почему вымирает Саратовская область. Да? То есть, в свое время, когда, в общем-то, у нас были неплохие отношения, я просил его вмешаться в ситуацию с заводом по уничтожению химического оружия, который травил жителей Саратовской области, э, с, в ситуацию с заводом по производству цианида натрия, который в Саратове находится и вокруг проживает миллион с лишним человек, а производится цианид натрия, вмешаться э, в вопросы вредных выбросов, которые нарушают все нормы ПДК, и никто вообще не просчитывает никакую антропогенную нагрузку, но он э, очень технично уходила от этих вопросов, потому что тогда пришлось ругаться. Вот, например, когда ломали производственное объединение базальта, оно принадлежит Росатому, да, и можно было поругаться с Кириенко, то летела радиоактивная пыль, а он находится в Саратове, этот базальт, представляешь, и ветер был на Саратов, летела радиоактивная пыль, я пытался вмешаться, причем я случайно узнал, я случайно узнал, радоновцы подняли вертолет, потому что искали в Ленинском районе какие-то там э, что-то радиоактивное. И вот эта рамка на вертолете дала какую-то жучайшую радиацию. Они вначале подумали, что все испорчено. Потом сообщили, а оказывается, это ломали старое производственное объединение, и вот эта пыль, которая там во всех щелях была радиоактивная, летела на город. И я пытался привлечь внимание, в том числе и москвичей, да, ну я имею в виду Володина. Никакой реакции ни от кого не было. То есть они делали вид, что это их вообще никак не касается. Никто. Почему? Потому что, ну понятно, я говорю, чтобы не ссориться со своими, так сказать, товарищами, которые с этого получают огромные деньги. И вот теперь он создает группу, которая должна выяснить, а почему же подыхают жители Саратовской области, именно не умирают, а подыхают, и в России вообще сейчас э, эта форма ухода, эта форма, потому что умирают, когда люди умирают, это благородно, понимаете? То есть это, для этого есть определенные медицинские учреждения, для этого определенные, так сказать, процедуры есть и так далее, и так далее. То есть человек должен помирать как человек, а в России человек помирает как собака, потому что не воспринимают путинцы людей, за людей не считают. Про это, собаку. Да. У меня собака умерла вчера, 16 лет с нами прожила. Соболезную не потому что это член семьи, и тем более я твою собаку знал, по крайней мере, видел ее. Ты мне показывал. Так что, ну, как по скайпу, по скайпу общались, да. По скайпу. По имени чувака из Санта-Барбары. Вот я просто хотел сказать: ну, мы не были готовы там, что там делать примерно. Конечно, он уже старый был, видишь, что он помирает тут со дня на день. Вот. Ну, позвонили в воскресенье в ветеринарная клиника, они, да-да, конечно, приезжайте, привозите его. Мы приехали, там не через центральный вход, ну, боковая дверь вот сбоку нас завели, положили его на этот, на стол. А, Почему я так понимаю, стол такой же, где обычных собак, а, то есть сказали, пожалуйста, проведите с ним время, сколько вам нужно, попрощайтесь. Вот. И потом сказали, ну, у вас вариант такие, можно похоронить, значит, на собачьем кладбище, можно его кремировать, можно кремировать отдельно, можно кремировать там, в группе собак, я так понимаю. Все там зависит там, от, от, от суммы денег. Вот. Если хотите, можете поприсутствовать во время кремации. Вот. В общем, мы выбрали ему значит, такую private cremation, то есть его будут сжечь одного, без всяких других животных. Вот. И потом положат его в коробочку пепел, отпечаток лапки дадут, и там выигрывают на коробочке знаешь, его имя. Ну, просто отношения, знаешь, и что-то, по-моему, вся эта музыка стоит 120-140 долларов. Вот. То есть, я не знаю, так в России к людям относятся, как в Америке к животным. Ну, я да. был, конечно, импрест. Ужас. Да, я всегда тяжело переношу смерть своих животных, очень всегда тяжело. Поэтому я тебя я понимаю. Умер, мы его нашли просто у нас он все это с нами жил, мы его никуда не отдавали, ничего ему уколов не делали никаких, продолжали там просто знаешь кормить, ухаживать, вот, и он просто не проснулся, то есть без всяких мучений. Единая Россия предложила закон о народном бюджетировании, бюджет, бюджетировании, блядь, то есть теперь народ будет решать, куда девать деньги, да? в первую очередь, куда бюджетные деньги тратить, я не понимаю, зачем Володин и все остальные, они, они народ подпустят, где лежу денег, они депутатов-то не пускают, там сидит несколько человек, которые бабло дер, делят, они будут народ подпускать, представляешь, вот такую херню ватником втирают, они сейчас вас подпустят, ага, к деньгам, они уже в 2002 году обещали а, каждому долю в национальных богатствах, это был 2002 год, сейчас 2020, помнишь, они... Говорили, что нужна преемственность для чего? Для того, чтобы реформы продолжались в пользу народа. Вот хоть одну реформу в пользу народа вы мне назовите, ни одной, и хоть одна реформа, которая закончилась. Есть хоть одна реформа, которая закончилась? Ни одной Наверное, реформы, которая закончилась, нет. То есть все брошено на полпути. Так для чего же это преемственность? Нужна сменяемость, а не преемственность. Сейчас они чего угодно вам расскажут. Вот сейчас Единая Россия, я, я вам вангую, пройдет пару месяцев, а она начнет рассказывать про народовластие. Вы это услышите еще, они будут говорить о том, что народ должен голосовать, все это надоело, там туда-сюда, чиновники неправильные и прочее, прочее. Россияне начали искать дешевую еду, вот все пишут, а что до этого искали, дорогую что ли, сразу вспоминается мне, какая это армейская байка, да, я когда пришел в армию, со мной случилось ровно то же самое, мне рассказывал человек, который служил в Москве, это я пришел, ем из своей тарелки и на дне миски написано Выцарпана, салага, ищи мясо. Вот. Поэтому... А, а я это, это в качестве байки армейской слышал, да. Поэтому я думаю, ничего странного нет, что люди ищут дешевую еду, и это прекрасно понимает власть, и поэтому и тащит говно тащит всякую, всякое пальмовое масло и прочее, прочее, и дешевая еда становится очень прибыльным продуктом для властей, потому что они продают это пальмовое масло, как причем техническое, да, для э, гуталин, фактически, для ботинок, да, они продают как еду, а на самом деле это не еда, это говно. Так, после эфира заходите в телеграм в чат общаться Народовластие 5.11 да под видео есть ссылка на чат э, вот этот народовластия 5.511 так что заходите в телеграм регистрируйтесь и все видео фотки и прочее мы будем там э, публиковать так что так Долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз, представляете, в шесть раз долги выросли, всего за 10 лет, это вот, ну у меня просто нет слов, то есть люди готовы это терпеть, а еще через десять лет они вырастут в 60 раз, то есть люди живут взаймы, те самые крепостные, а как в Америке с долгами обстоят дела, ну, в Америке, видишь, все любят говорить о государственном долге. Он там, да, большой, там, за триллион, там, туда-сюда, но никто не говорит, сколько американцы индивидуально должны. Это, значит, дело каждого американца. То есть, в России, видишь, должен народ, а в Америке должно государство. Ну, это симптоматично, конечно. В России всегда народ всем должен. Так, я сейчас... Так, ищи, сука, мясо, написано на ложке было. Это у кого-то еще. Видите, ну, вся, всякие такие моменты присутствуют. да, Я говорю, я думал, что это армейская байка пока не попал, не попал в армию, не прочитал, не прочитал такое же. Причем это интересно сразу возникает ассоциация, когда читал даже биографию Шварценеггера, ну там, после войны, бедный австрийский городок там и он там, наконец говорит, я попал в армию, где я мог наконец-то под свои культуристические упражнения нормально есть мясо. Да. Ну, это же в 30-е годы в России было то же самое, в Советском Союзе. То есть те э, военнослужащие, которых призывали из села, они вначале попадали на откормочные пункты. То есть их там пару месяцев откармливали. А я вот тебе расскажу историю еще более страшную. 95 год в... вывели огнеметную бригаду из Грозного. а Командир бригады мой одноклассник. Как я потом выяснил, я даже не знал, что это мой одноклассник. И мне позвонил генерал Петров, тот, который командовал войсками химической защиты, а так как я занимался вопросами химического оружия, ну, в общем-то, он хотел. Ну, он действительно приличный мужик был. То есть старый закалки, это старый генерал, это не Копашин, там не прочие сволочь. Не позвонил, говорит: приезжай в Шиханы, мы там будем парней награждать, которые, значит, вышли из Чечни. И, значит, ну, там, Пообщаемся. Я приехал, ну, все официальная часть прошла, а потом завели всех в столовую, и я удивился, что на столах водка стоит. Представляешь, у военнослужащих, то есть для меня это шок такой был, ну и он говорит, три рюмка, говорит всем обязательно, а потом кто как хочет, ну, кстати, люди не напились, и вот первый тост был за родину, естественно, второй за героев павших, и третий тост за героев живых, и он раздал там медали, ордена и прочее, и потом мы отошли, разговариваем, и он мне рассказал историю, Говорит, вот огнеметную бригаду вывели, я говорю, ну да, вывели. Он говорит, ну кто ты, ты что думаешь, там никто не остался, что ли? Я говорю, ну, на, наверное, кого-то ты туда завел. Он говорит, а кого знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, о, я говорит, тебе расскажу, ты мне не поверишь. Мы, говорит, приняли решение, значит, собрать сводную команду. И говорит, принцип был один, собирали в основном на Дальнем Востоке, с кораблей почему-то, там хер его знает откуда, принцип был только один, то есть брали военнослужащего, одевали на него бронежилет, одевали на него каску, ну там разгрузки всякие, что там положено, автомат и давали огнемет, вот если он стоял, просто стоял, то его брали. Если он падал, то его, естественно, обратно там на корабли куда. И вот они набрали там 400 человек, ну, бригаду. Вот таких, кто стоял с огнеметом, привезли их под Москву и в каком-то там своем лагере поселили в палатках. И заставляли их просто целый день там ходить вот с этим огнеметом, с автоматом, там совсем просто ходить месяц. Они ходили и интенсивно ели. И вот они их накормили, и они стали более-менее способными держать это оружие. Он говорит, мы не научили их даже с огнемета стрелять. Мы их просто откормили. Это 95-й год, можете себе представить. Это, это, это я не анекдот рассказываю, это я сам тому свидетель. Интересно. Кстати, раз ты заговорил об огнеметах, я как раз мне брат подарил на рождение. рождения. И не надо откармливать... Ну это несколько, это несколько не тот, огнемет, да, ну тоже, видишь, хороший. Газолин, сюда присоединяется пропановый танк, здесь пьезоэлемент, он зажигает, здесь батарейка, и нажимаешь на красную кнопку, и он на 10 метров выстреливает струю газа. В 48 штатах разрешено, никаких не надо разрешений, ничего в Калифорнии, в Мэриленде какие-то там ограничения, где можно их использовать. То есть, вот, пожалуйста, 500 баксов огнемет. Их, их еще устанавливают на этот, на квадрокоптер, ты знаешь, для того, чтобы обжигать провода, чтобы там э, пыль там всякую сжигать на проводах и прочее. В общем, интересно. Но это не огнемет, маска. Да, мас... Нет, мас... это, это XM-42 называется. Масковские огнеметы раскупили сразу, там, в сутки. Ну, в общем, для зомби-апокалипсиса незаменимая вещь в хозяйстве. Да, кстати, может пригодиться в определенной ситуации в России тоже. Я думаю, скоро уже наступят такие времена, когда без огнемета, как без рук. 400 человек это батальон вообще-то, да или специальная бригада, 425 человек это огнеметная бригада, в, раньше была в войсках химической защиты, 425 человек, я не оговорился, да это конечно 400 человек это батальон, ну или я говорю бригада спецназначения. Потому что люди привыкли воспринимать, бригада это нечто больше полка, да, конечно, но есть определенные задачи, которые выполняют меньшего размера бригады, вот в частности огнеметные бригады. Не знаю, бригады это э, Саша Белый, космос, пчелы. Российский... Советник и его жена умерли в Южной Осетии, но, ну, говорят, задохнулись угарным газом, обрушилось кафе в Новосибирске. Но ну, это мы потом, это без тебя тогда, завтра пройдем с тобой, хотелось бы о каких-то других новостях поговорить. Ну, например, вот э, Захар Прилепин, Охлобыстин и все остальные создали партию называется «За правду». Я вот думаю лучше назвать в